когда милиция подъехала, они спросили, где он. Она просто указала рукой, ну, то есть супруга. А вот этот парень, сводный брат, он говорит, они, тут, они разберутся сами, там муж и жена, даже его слушать никто не хотел, понимаете? Они как с сорвались, как псы какие-то. Полетели там пойти пешеходных дорожках, по тротуару, поэтому. этому. Мы автомобиль, и е... проехать в да маргонский ЦРБ для... Уточнение вашей личности, если это не вы, Хорошо. если По это не вам, девушка написала вот. меня, Как она меня? Если в данный как момент мы подъедем туда, эта девушка скажет, ну, что? что это не вы, к примеру то я вам, перед вами извинюсь и подвезу вас сюда обратно вот откуда я, я, я забрал. В данный момент нам находить. необходимо я никуда, не поеду никуда не отдел. Если вы будете отказываться, mm. вам будет примена физическая сила и спецредства. потому что вы оказываете неповиновение законному требованию сотрудника органов внутренних дискуссий. Я вас предупреждаю, если вы или нет с нами? будете упираться Мы не будем с для проследования смарт в смартфонской для разбирательства, это для это... уточнения вашей личности, где вы проживаете, кто вы такой. Если вы отказываете, я вас повторяю, вам будет применять ездить Вы отказываетесь? Да. Да? Пожалуйста, пойдем. спешка. В чем? В чем причина? Вот задавали ему, на, им на суде вопрос, в чем причина была? Какая оперативность была? Что случилось? Подъехали к девушке, целая невредимая, все.